Так, добрый день. Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители, мои друзья и поклонники, как говорится, я Владимир Пустовит. Я сейчас начинаю свои комментарии. Здесь, из морского вокзала. Сейчас мы идем на экскурсию на ледокол Ленин в городе Мурманске. И будем снимать, будем смотреть, будет интересных мест, которые там находятся, на ледоколе Ленин. Ледокол Ленин, это, конечно, уже музей, но интересные вещи, которые в этом ледоколе, много чего можно посмотреть, увидеть, потрогать и почувствовать. Сейчас я изменил в интернете на ютубе. Теперь у меня мой видеоканал называется Расскажу всем. Раньше он назывался Владимир видеоблогер Владимир, то есть видеоблогер Владимир .п. .п. Сейчас называется у меня видеоканал Расскажу всем. Итак, мы идем. Готовимся, чтобы нам открыли проход к ледоколу Ленин. Пока. Немножко чуть стоп. ГОЛПРО, стоп видео. ГОЛПРО, стоп видео. Итак, мы идем на наш, на наш атомный ледокол Ленин. Это, прежде всего, это музей. Идем дальше. Немножко показываем морской порт, пассажирский порт. И показываем педагогу Ленин. У нас в городе Мурмарске. Группа идет осторожненько. Здесь надо идти очень осторожно. Жалко, что экскурсии в Кремале нету Да, когда там надо ну, в В Кремле, ну, на Это, концерте Потом мы были в На концерте у нас было лучше если мы туда. Ну все, все там Вот, и так, у кого? У вас? А, я все грешу думала. Ты Путин позвонил? Я хочу вас на Вообще, деньги хочется. Я тебя маленький. Интересно, Путин тоже, ну, же, да. маленький мальчик. Уставка, такие, знаете, маленький. Надо же спать. Ну, второе, там. Чем отличается? Президент, от другие Нет. Нет. Сына, Сын, спашь, я тебе так здесь примере нашей семьи. Я папа, я президент. Мама и гербниц. А бабушка кто? А бабушка ФСБ. А я кто? Вот это ты народ. Потом проходит на другой день, папа на работу ушел. Звонит. Господин президент, будь ласка, что пришел кандидат президента. ФСБ спит. А народ волнует. А там на ледокол да или нет? о как Пожалуйста, закрывайте пот. Будьте осторожны. Проходы очень узкие. Здравствуйте. Чтобы ничего Шлюпка. Здравствуйте. Это вход вниз. Да, мы отсчитаем первую половинку 22, вниз. Нет, дороги. А Гостиная отдыха. Очень важный кабинетный зал. Вы уже насмотрелись на него? Это Гагарин с кем тут я не Ну, раньше я не поймал. Я проведу для вас экскурсию. Ну, да. Добро пожаловать. Спасибо. С пятым ни а а. Никто ни разу не был еще, да? Нет, нет. Ни, ни разу вообще. Нет, все все, все мурманчане, да? Да. Угу. Вот. Уже 14-й год здесь находимся. Ну бы были давно, ничего не А, ну были. Прекрасно. Ну, мы ходим потихонечку вместе, все организованной группой. Я понимаю, что вряд ли кто-то захочет отставать, но тем не менее между нашими объектами, которые мы будем с вами посещать, стараемся передвигаться побыстрее, чтобы успеть все посмотреть по возможности. Может быть, в самый низ мы с вами и не пойдем. Сейчас, будет, наверное, тяжеловато передвигаться, но в любом случае на мостик мы поднимемся. А сейчас мы с вами находимся в кают-компании. Кают-компания – это место приема пищи командным составом кимбажа. То есть есть командный состав и есть рядовой состав. Вот здесь было 50 посадочных мест. Вот за этими вот столами, около которых вы сейчас находитесь. Каждый раз, когда сюда заходили 4 экипажа, была такая традиция говорить «прошу разрешения». Разрешения, правда, никто не давал, но тем не менее э, она ]мина. имела место быть. То считаем, что всегда желали приятного аппетита за уходили после приема пищи. И столы сейчас стоят несколько по-другому от Раньше они стояли в шахматном порядке. Вот здесь есть одна из фотографий. Вот здесь вот сидел в таком шахматном порядке. Сейчас мы переставили, ну и сейчас когда сюда пришли, в девятом году мы переставили, потому что много здесь мероприятий, ну, где проходило сейчас поменьше, после ковида еще пока процесс mm -hmm. начался. Конференции, семинары, переговоры. И поэтому вот такая конфигурация мы почитали более удобной для проведения мероприятий. А вот здесь, если на палубу посмотрите, то видите, есть специальные крепления такие. Они называются Найдовы крепления. И вот те маленькие стойки, которые стоят по углам, они как раз и крепились сюда. А что, могло расшататься это? Конечно, да, не доползу. Да. Он, когда он уходит, он, да, когда он уходит в море из Польского залива, там же э, льда пока нет. И идет, если ветер дует, то такая погода, как сейчас, ветреная, то может быть качка, а эти шторм, то и качают очень серьезно. А посуда как? Это мы с вами дальше поговорим о посуде, хорошо? На скотч прикрепляем. Ну, видите, что натуральное дерево окружает. видите, вокруг, и столы, они сделаны, как и переборки, видите, слева по борту и справа по борту, это материал называется дерево-орех. Видите, красивое, покрыто большим количеством... Свою плату и это все поменьше по И дорого стоит. А вот вас. Слушайте, ну, давай давай я просто если мы будем, я сейчас буду отвечать на вопросы, то мы с вами и половину не посмотрим. Поэтому Нет, я предлагаю, да, мы будем, ну, я буду будем рассказывать, говорить. и когда мы начнем передвигаться, у кого какие будут вопросы, по ходу, чтобы нам не терять время. Потому что у нас да, времени в 12 часов, у нас да, следующая экскурсия начинается. Поэтому, тем более, что я, наверняка, все те вопросы, которые вы сейчас хотите задать, я их уже смогу рассказать во время экскурсии. Еще раз повторите слово, какое первое за столом, человек. Прошу разрешения. А, прошу разрешения. Да. А вот здесь, вы это вы это вот. Здесь вот перебор это это из это такого это. дерева, которое называется клен птичий глаз. Mm -hmm. Тоже редкий сорт дерева. А рояль сделан из корельской березы. Mm -hmm. Он не очень сильно отличается от перебора, похож. но когда приезжали специалисты... Он, кстати, ровесник э, ледоколу 59 -го года, это Красный Октябрь. На нем Александра Николаевна Пахмутова да. впервые исполняла песню «Усталая подлодка». Да. Раньше, да и как и сейчас, впрочем, концертные бригады, сейчас под руководством «Росатома» ездят по гарнизонам Северного флота с концертами. И вот тогда, когда они ездили со своим мужем тоже с концертами по гарнизонам, вот тогда как раз мелодия «Усталая подлодка» и родилась. И потом, да. когда она сюда пришла в гости, как раз наиграла именно здесь впервые. Да, Поэты да, но эта фотография великая. не родная, что ни одной фотографии со времени ее визита, к сожалению, не осталось. она была? Она была она была на листере до да, я вижу, а. что она впервые исполняла песню вот а. здесь, а. на этом рояле. Рояль у нас до сих пор uh -huh. работающий, он в «Капитале» несколько лет назад отремонтирован был, и на нем до сих пор проходят концерты uh -huh. с использованием этот uh -huh. рояля. Потому что до сих пор госкорпорация РУСАТОМ организует такие вот туры, или не туры, а концерты по гарнизонам Северного флота. В основном это проходит в период либо празднования дня подводников в марте месяце, либо дня военно-морского флота. И вот заслуженные народные артисты до сих пор ездят по гарнизонам и очень часто завершающий концерт проходит именно здесь. Отстающий, да? Именно проходит здесь. Мы иногда говорим, что да, у нас членов экипажа немного, но они говорят, что нет, нам очень почетно, очень почетно выступить в компании и рядом на ледоколе не э, Несколько слов из истории, как строился ледокол Решение правительства было принято в 1953 году. В 1956 году начали строить. И через три года и четыре месяца ледокол уже был введен в эксплуатацию и на нем был поднят государственный флаг Советского Союза. То есть строила вся страна. На самом деле, видите, ничего не жалело. Вот даже внутренние интерьеры деревянные, они только на единственном линии. Во всех остальных последующих атомных ледоколах везде пластик, ну, искусственные материалы используют. Более 500 предприятий в частном строительстве ледокола, ни одного иностранного, грубо говоря, гвоздя, Здесь не было использовано все советского производства. Все ну и деревянные и механизмы все были свои, все производство Советского Союза. Сейчас вот мы занимаемся импортозамещением. 80% где-то на вновь строящихся ледоколах это э, все российское, все остальное пока импортное. Вот задача стоит при строительстве новых ледоколов, импортозамещение произвести. И Ленин единственный ледокол, который был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. Все остальные ледоколы были построен и сейчас строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Единственный новый ледокол, лидер, так называемый, он будет называться Россия, строится сейчас на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке. И вот когда он будет построен, в 1927 28 году приблизительно, вот тогда навигация по трассе Северного морского пути станет круглогодичной. До сих пор пока это еще невозможно. Даже то, что сейчас устроится... Вот Новая серия ледоколов. У нас уже два новых ледокола лк 60 Это Арктика и Сибирь уже работают. Вот сейчас буквально в октябре месяце выйдет третий ледокол. Это Сибирь новый? А уже новая Арктика, новая Сибирь уже работают. Сейчас вот в октябре месяце выйдет Урал третий ледокол, и потом через несколько лет будет еще Чукотка и Якутия. Вот таких пять ледоколов новой серии будут. Когда ледокол строили в Ленинграде, было много гостей период строительства. Порядка 100 тысяч человек посетило ледокол с экскурсионными целями. Это и премьер-министр Великобритании Макмиллан, и вице-президент Соединенных Штатов Америки Никсон, президент Финляндии Урхот Кетканин, и даже отец атомной подводной лодки Американская наутилус, адмирал Ряковин, тоже посещал ледокол Ленин в период строительства Ленинграда. Вот здесь вы видите несколько фотографий, узнаваемых, естественно. Это Юрий Гагарин, здесь Это был у нас гостяк Фидель Кастро. Норвежский король Харель V, Кстати, буквально вчера мне руководитель, директор клуба или перед ДК железнодорожников подарил жестяную банку. Это, я не знаю, было или печенье, или конфеты были специальные. С сентябрь 59 -го года. Вот он был в Нижнем Новгороде, на Блашинном рынке увидел, решил купить и подарить. Но вчера вот мы с ним встретились, и он подарил такую вот интересную банку. Значит, э, ледокол начал работать в 60-м году, то есть был построен 3 декабря 59 -го года, года, в эксплуатацию, и в апреле месяце 60 -го года он двинулся из Ленинграда в Мурманск, и вот в мае месяце он сюда пришел, и первая навигация состояла в 60 году. Э, навигации все 60-е годы были не очень длительными, они в основном были летний-осенний период, несколько месяцев. Потом ледокол приходил в Мурманск обратно, и экипаж уходил в отпуск, и ледокол ремонтировался. И так вот на протяжении 60-х годов. И только вот в 70-м году, когда уже была введена новая атомная энергетическая установка, тогда сроки навигации стали продлеваться. И уже в 70-м году ледокол провел дизель-электроход Гижига в Дудинку в ноябре месяце, а в декабре, декабре 70-го года ввел обратно с другим уже грузом. В 1971 году началась сверхранняя навигация в мае месяце. И вот так с каждым годом, в 70-е годы, сроки навигации все удлинялись и удлинялись. И уже навигация 1977-1978 года длилась 13 месяцев. Лучше. Лучше. Да, да, Лучше. Да, да Вот как раз, если вы уж по партии говорите, комментируете, вот капитан да. тогда был капитан. Ленина, капитан. А, а в тот момент, когда Гагарин приезжал, он принимал как раз Гагарина mm -hmm. Юрия но он стал знаменит тем, что привел 17 августа 1977 года будучи капитаном атомного лётакулартика на северный полюс впервые на водном положении. Я Нет, помню. Да, недавно вот, был юбилей, ну и мурманчане, знаете, на спуске после кооперативной там как раз вот. Я как раз закончила. Как как раз вот там. Ну и поэтому первые годы капитан у нас был один, он работал Борис Макариш Соколов. Но впоследствии, естественно, появились сменные экипажи. И вот такая практика двух экипажей и двух капитанов сохраняется и до сих пор. Потому что 4 месяца работает один экипаж, 4 месяца работает другой экипаж. Теперь несколько слов о капитанах. Вот здесь на фотографии вы видите с левой стороны первый капитан. Как вы знаете, до улицы Пономарева. Вот она названа в честь первого капитана, атомного регулирования Пономарева Павла Акимовича. Он был назначен даже еще не в 59-м, а в 57 году, в период, когда ледокол строился в городе Ленинграде. И такая практика существует и по сей день, что группа наблюдения, отсюда владельцев, всегда присутствует при строительстве атомных ледоколов. Сейчас это то же самое происходит. Атом От Атомфлота, группа Атомфлот в Петербурге работает постоянная группа наблюдения и смотрит ход строительства атомных ледоколов на Балтийском заводе. Но этот капитан отработал недолго, он уже был ветераном, в принципе, собирался уйти на пенсию. Задача его была сформировать экипаж первый и запустить ледокол Ленин в работу. Он отработал до 61 -го года, и в шестьдесят первом году уже вот передал капитанский мостик Соколову Борису Макаровичу, тоже вы его наверняка как промочане знаете, он жил на улице Перовской, около областной библиотеки, там амориальная доска, вот мы ее в те годы, кажется, повесили. Ну, он был капитаном атомного ледокола Ленин в течение 40 лет. Да. То есть, с 61 до 2001 -го года. 40 же, лет да. был капитан. По да, поэтому года. вот он, знаменитый наш капитан, во многом благодаря его усилиям, ледокол Ленин удалось сохранить для нашего времени. Потому что... Был приказ о списании ледокола Ленина, и его могла постичь судьба ледокола Ермак, который пустили на иголки, и, как прекрасно знаете, от него остались только якорь на музее, больше ничего нет. И вот как раз ледокол Ленин отработал 30 лет, 26 навигаций, до 89-го года работал. В 89 году, в ноябре месяце, в конце месяца, ледокол пришел из последнего рейса сюда. И сами знаете, какие годы были 90-е. То есть Лихие. денег не было, вот, да. грузоперевозки по трассе Северного морского пути сошли практически на нет, соответственно, поступления денег не было. ледокол клинин реально замерзал, даже вот здесь он стоял в доке, однажды тонул, то есть его тут спасали. И вот все 90-е годы шла борьба за то, чтобы ледокол не уничтожили. Он стоял все время на территории Атомфлота, вот с 1989 -го года. В течение 20 лет до, 80, до 2009 года ледокол фактически не был посещаем, кроме специальной делегации. Так как территория Федерального государственного предприятия «Атомход» тогда называлась РТП «Атомход». Да, и она режимная, туда просто так на экскурсии было прийти нельзя. Поэтому фактически в течение 20 лет ледокол то бездействовал. То есть посетитель не понимал и, так сказать, доживал. Но ситуация стала улучшаться, Просьба сумочки не класть, у нас это музейные предметы. Да, не раскладываться там, если можно. Очень <как> спасибо <как> большое, <как> да, Поэтому вот его в 2000 году был создан фонд поддержки атомного ледокола, ледяной коммерческой организации. Этот фонд существует и сейчас. И вот ст стали собираться деньги для того, чтобы ледокол можно было сюда поставить. И как вот, спонсоры, да? Ну да, это вот Норильский Никель, <как> Совкомфлот, много других организаций стали сбрасываться в этот фонд. И в результате было собрано порядка миллиона, рублей, миллиона долларов в рублях. То есть приличная сумма. Но в седьмом году, когда весь атомный ледокольный флот перешел из Минтранса, из Мурманского морского пароходца в состав госкорпорации Росатом появились еще больше финансовых возможностей. То есть все же Росатом богатая корпорация, и денег было больше. И вот в купе вместе с теми деньгами начались работы здесь. А работ было много сделано, чтобы ледокол поставить сюда. Осадка ледокола 10,5 метров. Она не позволяла ледоколу просто сюда подойти. Поэтому нужно было выкопать, убрать много грунта. Огромное количество грунта было выкопано. Мы с вами находимся на воде, ледокол. Но и справа, и слева от нас находится грунт. Есть, как бы, мы ни вправо, ни влево никуда не уплывем. Гру, гру, гру, гру. Грунт справа и слева, да. Мы находимся, вы, выкопали столько, чтобы ледокол, такая, мог, да, чтобы ледокол мог, мог находиться на плаву. И при помощи дока его сюда перетащили. Нет. Ледокол с 89 -го года уже Серыми? не работает самостоятельно, потому что все реакторы заглушены, очищены, залиты бетоном. Нет уже ни валов, нет ни электродвигателей, соответственно, нет грибных винтов. Поэтому с 89 -го года ледокол двигаться сам не мог. Он двигается только при помощи буксиров. И даже сейчас, когда нам необходимо сделать токовый осмотр, вот на будущий год должен быть токовый осмотр раз в 10 лет, так как мы являемся кораблем-музеем, судном-музеем, то уже не раз в 5 лет мы должны в ходить, смотреть, как себя корпус ведет, раз в 10 лет. Ну и в 15 году, должен сказать, что нам присвоили звание такое почетное очень. Мы являемся объектом культурного наследия федерального значения. Вот такого да. уровня Мурманский единственный. мы Все остальные объекты культурного наследия федерального значения находятся только в области. В городе Мурманске такого статуса больше нет. Да, а какая осадка здесь? Как 10,5 метров осадка здесь? ледокола. Ледокола? Ледокола, да. да. Значит, вот здесь вы видите фотографии еще, что в этом помещении, в компании, здесь люди проводили собрания, да, праздники, да. какого-то схода закона не было. Проходили танцевальные вечера. Ансамбли были в 60-е годы свои, и танцевали под ансамбли. Единственное, что когда уже в 70-е годы появились магнитофоны с колонками, с хорошим звуком, то стали уже включать музыку такую громкую магнитофонную. А так вот все 60-е годы проходили мероприятия. Видите, здесь даже вот врачи сидят, хирург, главный врач, и эти ощущение такое что что-то держит в руке там пахнут там пахнут вот видите праздники проходили здесь единственное мало ли что антиалкогольная компания насчет поэтому стакан с помощью фотошопа отсюда убрали фотошоп хитрые скажите а в стеверовинской он это не ходил не ремонтировался я вам потом расскажу дальше я так вот твоем время жила и нам приходил в механизм это рассказывал самая завершающая часть проходите сюда проходите вот как раз передвигаться надо здесь вот чуть побыстрее что чем медленнее мы будем передвигаться тем меньше я порассказываю тем меньше мы сможем посмотреть поэтому когда переходим на эти моменты нужно двигаться Быть быстрее, быстрее. Возможно. я понимаю что у вас проблема у меня у самого сейчас вот сустав болит Олимпийский факел. Олимпийский факел. Олимпийский факел. Значит, мы с вами находимся. Мы пойдем когда в столовую, там можно будет присесть и сделать передышку. Помещение называется курительный салон. На ледоколах и сейчас можно курить на линии не курить сейчас запрещено так как у нас дерево, очень горючие материалы и сейчас, если вот у нас дерево есть в такой виде в натуральном то такое же дерево поставить уже нельзя по пожарной безопасности уже современные требования не разрешают использовать дерево в таком виде ага. видите, там шахматный столик то есть, это вместо отдыха экипажа здесь можно было газеты почитать, книжки поиграть, шахматы, камин вот электрический здесь горел, все это с момента постройки и даже вот Анатолий Карпов когда несколько лет сюда назад приезжал к нам в гости вспоминал, что он играл Шахматы с экипажем атомного ледокола Ленин, но по радиосвязи. Какие известные люди там великие. <клес> <клес> <клес> вот Фетисов недавно был, здесь, когда в Мурманске был, месяц назад где-то тоже приезжал. Поэтому у нас много гостей, я говорил, что вот не только те в старину, но и сейчас, в общем-то, в Мурманск, Это когда все приезжают, то всегда люди, да? стараются попасть на ледокол Ленин. Вот здесь, вот факел Олимпийского огня, видите. Может быть, помните, перед Олимпиадой в Сочи да. Олимпийский огонь доставлялся сначала на Северный полюс, а потом. После, да. И вот этот факел был зажжен как раз первым на Северном пульсе. Это полюсе. в 80-м году было? Нет, нет, это в 90-м. А, Помните, какой год была Олимпиада? А, -м, 2014, -м. 2014 -м. А, а, в октябре 2013 года, Сочи, а, Сочи, да, мы, как раз, мы как раз шли на Северный полюс. Это было самое быстрое достижение Северного полюса. За 90 часов мы дошли из Мурманска до Северного полюса. И вот этот факел зажигал капитана атомного ледокола 50 лет победы, Да Дианас Валентин Сергеевич. Почему мы сюда поставили этот факел? Потому что Давыдянс работал здесь, э, на ледоколе Ленин, э, старшим помощником и дублером капитана в 70-е годы. А уже когда закончил работать на ледоколе 50 лет победы, он снова вернулся сюда на Ленин. И уже последние годы здесь вот дорабатывал до пенсии вот два года назад он ушел. Поэтому, собственно, вот этот экспонат не имеет отношения к ледоколу Ленин, но имеет отношение к тому человеку, которого mm -hmm. я вам рассказал. Это как раз вот фотографии с момента прихода. Это как раз на Северный полюс, достижение Северного полюса, видите, здесь всякие шоу были большие. И вот недавно из РЕН-ТВ приезжал как раз Сергей Доля, который был в этом рейсе, делал фотографии вот эти интересные. Очень здесь съем, Съемку делал как раз уже для канала РЕН-ТВ с точки зрения популяризации Мурманской области как туристического, сказать, места привлечения. Мы сейчас с вами начнем подниматься... Входовую рубку, поэтому просьба по возможности двигаться и не Так, поднимаемся. Депортье. Депортье, да. Жара депортье даже. старшего механика. После того, как посмотрите каюту, передвигаемся. Каюту, да? А там фотографии депакия. Это, он, это похожий человек. Похожий? Каюту. Хорошо, что старшего механика. чего он решил? Это не он. Это не он. Сейчас пройдет однако, группа вниз, мы сейчас идем наверх. Значит, подходим, А мы уже с Сейчас все болеют. давайте мы поднимемся на видео. Видно. Видно. Видно. Да, да. пойдемте наверх на второй этаж. это соколова Да. 40 лет отработала. Капитан, капитан. Красиво, здесь у что здесь. Да. Салон капитана. Смотрите, да, и вы Друг Давайте посмотрим салон капитана, объяснение а пояснение я всем уже mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, осторожно, лестница крутая, будьте осторожны. Проходи, понял, радиорубка мощнее Вот это да. Все техника все, все техника, все на совесть было тогда. Все могли делать. Угу. Сами тяжело. Это, радио, это радиорубка. Это радиорубка. Радиорубка, да. Радиорубка, да. Там радио и здесь радио. Да. да, здесь все помещения, дети убили. выключать. Это радиорубка. Вним, это а что, мы что, надо, надо покричать, чтобы видели, куда идти. Разогруппим, да, сюда, а сюда, сюда, она. сюда. Они... меня два колена. У вас одно, а у меня два не так. Управляющий, управляющий мостик. Главного ледокола Ленин. Так, я там мне смотрю там рубка, которая смотреть подводная, подводная, подводная. не знаю я еще смотрю хватит ли мне еще памяти на сим-карте 32 да смотрю что и как вот ну, да -да, да. у да. меня на руле пока располагайтесь 80 процентов да У нас <свят> Это группа по пенсионеров, понимаете, они заблудились. заблудились, наверное, да, точно. Кто да пройдёт они ушли. Потерялись, не ушли. Потерялись, наверное. Вот так а вот, по потом да. сюда выйдете. Туда, туда, туда, туда, на сквозь проходите дальше. А есть, есть, класса, а сюда. Сюда, Ты же меня, меня на видео записываешься, так, ну, поэтому... Давай я тебя сфотографирую. Адам. Давай. Давай, где у тебя там. Ты что, давай еще... надо? Да мы тут еще сфотографируем. Надо нас... Так, давай. Давай тебя как ты хочешь. Давай. Так, вот куда тебе надо? Давайте на меня вообще. Ну встань сюда Он на постепенно. это. Давай. Вот сюда. Не знаю. Все. Слева держи. Да. Слева О, держу. Да, давай, да. заходи. Сейчас, сейчас, <laughs> давай, Давай, давай, быстрее, то время два, идет. Два, облезают, улыбочку. Ну-ка, давай улыбочку, давай. Капитан. Нет, здесь смотрю. Значит, несколько скус сло... начала размещения, раз вы прошли... Так, вам и и вам вот так кайфа немножко, кайфа вот, немножко вот а, так вот. Как я тебе показал, а с какого капитана, места. Капитана, шо, капитана, шо, капитана. Шо ну было. Я тебя сфотографирую <свят> <свят> уже здесь. все здесь, на этом месте сфотографирую. <свят> <свят> мы не Значит, об условиях размещения. Все, готово. Хорошо, ты состоишь из нескольких комнат. Вверх у меня есть кабинет, сквозь тебя проходит небольшая спальня комната дальше малюсенькая и буфетная, и туалет с душой, то есть каюта со всеми удобствами. Но таких кают со всеми удобствами было всего несколько. А именно вот на той палубе, которую мы прошли, шесть там и две каюты, где вот мы были салон капитана, и эту каюта капитана, и дубного работника. Итого всего восемь кают со всеми удобствами. Во всех остальных каютах э, из удобства были только убывали. Воды было много, так как и было две приснительные столовые, свои и поэтому душевые находились на каждой палубе, в носовую, в кормовой частях. Проблем с помывкой не было никаких. какой туалет и Туалеты <свят> тоже были как бы на палубе. На каждой палубе был туалет. Как бы. <свят> ну, в общем если сравнивать с размещением э, моряков либо проуслов, полков, конечно, разница была большая. Даже э, рядовые члены экипажа живут, <свят> <люди, свят> как максимум, по два человека. Каюты были небольшие, метров до 10. Площадь была средняя. Койки были двухъярусные, одна на кругу. В каждой каюте, даже для этого состава, был фурнальный столик, э, диван, э, шкаф да, вот, и бутылка. Крутая каюта были беспосодные, очень хорошо проживали, и в основном проживали в Великобритании. Значит, э, салон капитаном мы прошли, он служил местом проведения совещаний. Во время рейсов командового состава небольшой. Но когда ледокол был здесь, уже гости приходили. В основном все фотографии, как раз вот Юлия Алексеевича, Галинами, Сочи, Галинами, Королей, и так далее, все как раз проходили в салоне капитанском. раз и сейчас иногда просто проходят небольшие совещания руководства Русатома или губернатора, когда приезжают большие руководители. Но в последнее время, слава богу, таких совещаний меньше, и меньше, поэтому у нас компания стала доступна всегда для посетителей, даты, салон капитанов всегда доступен. Эти проблемы с этими. людьми. А сейчас мы с вами находимся в кодовой рубке, или называется еще «Капитанский грузчик». Отсюда существовало управление всем ледоколом и также караванным судом, который был для Задача ледокола какая? Давить лед. Ледокол. Для того, чтобы можно было освободить канал, который образовывался за ледоколом, чтобы там была чистая вода, и за ним могли следовать грузовые суда. Как в восточном направлении, так и в западном направлении. Измерение ледокола 134 метра длина, ширина наибольшая 27,6 метра, высота борта 16,1 метра, до матча 47 метров, полное водоизмещение 12,5 тысяч тонн вес, если без воды, то 14 тысяч тонн, скорость хода по чистой воде 18,20 метров в час. здесь нет улья, да? 44 тысячи лошадиных мощность ледокола. Чего нет? руля это обычно показывает штурвал, вы его поэтому можно подойти и посмотреть. Значит, вахта не славит. Здесь 4 часа и 8 часов отдыха. И вот так, без праздников, без выходных дней, в течение четырех месяцев. После чего пришли следующий экипаж и четыре месяца работы в обертах. Ну, здесь вы видите приборы, все старые. Вот вы доходите сейчас у двух разных радиолокационных станций. Это Наяда, это Дон. Те станции с момента постройки. Рядышком здесь находится машинный телеграф. А как у нас три грибных винта, вот отсюда вот эти ручки управления. Существилось управление грибными винтами. Три а, грибных винта. А вы сами вот все, да? Сейчас отопление, От и, и свет, не за... это все электричество идет из берега сейчас. Ну, считай, что... это три грибных винта. Отсюда осуществляется управление. А то, что вы вот сказали, капитан здесь не капитан а здесь ставил матрос. То есть четыре человека неслась круглосуточная вахта во время рейса, два командного состава и два матроса. Матросы менялись за штурвалом каждый час. Ну, занимались сначала какой-то другой работой, потом каждый час меняли. А это нос считается... Это носовая часть. Это носовая часть. Ну, вы видите, что вот отсюда уже, может быть, когда подходили, ледокол не такой, большой и мощный, кажется. Но подойдете отсюда и наверное, создастся ощущение, что да, высота приличия. Нужно сказать, что у нас 13 ярусов на них Сколько этажей? сколько говорите, У нас этажей нет, у нас ярусы. То есть у нас два дна, две платформы. Четыре непрерывные палубы, нижняя, средняя, жилая и верхняя, они так называются. А потом начинается надстройка. Вот там, где вы зашли, где вы вот были с вами первые кают-компания, все, что выше, это надстройка. Вы с вами подведите видели виде каюту старшего механика. Это шлюпочная палуба. Потом палуба первого сека, второго, третьего, четвертого. Вот такие у нас. Вольна. Так, ну если готовы, начинаем передвижение, просьба не отставать, у нас будет, mm -hmm. пойдем. да, пойдем воздво... по Толщина приблизительно первого или второго. Значит, металл, ледокол колон лед своей носовой частью, форштевнем, 52 миллиметра mm, сталь специальная была, 52 миллиметра. Mm. Да, да. и вот эта часть она давила. Можете заглянуть, <girth> здесь вот помещение штурманское, где автопрокладчик курса, Черный ящик находится у левой стороны. Загляните, но просьба по возможности не отставать. Мы уходим сейчас далеко вниз. Угу. Опять вниз, да? Ну, теперь наверх уже не пойдем. Теперь вниз. В одно помещение мы вот, пропустим. очень крутое, там... А двигатель-то можно будет посмотреть? Что посмотреть? Двигатель сам по себе. Может быть, сейчас туда и пойдем скоро. А -а -а. А, а я думала, что она у, -у, у вертикально почти. Девчонки, тут вертикальная лестница. -то. Осторожно. А Круто, а может очень, очень крутая лестница. Они, скатиться по Еще будут Еще О, да. скатиться высоты А как Недавно они, Осторожно, осторожно, очень да, крутой, очень крутой, крутой Нет, спуск, высок, лестница порожек. крутая, будьте порожек, осторожны. Порожек там, я чуть не ну, это же Держитесь за поручни, это самое, осторожно спускайтесь. Сказали, можно это Давай. столовая, это я так помню, здесь столовая, столовая здесь. Да, это столовая. а это ли кинотеатр а это а, кинотеатр нам сказали что мы идем было это сама спускаться к двигателю Значит, не знаю куда мы пошли то Здесь, да? А куда тогда все пошли? <сослуживание> Сейчас сядем. И <сослуживание> так А это что, водичка какая-то, да, поставили это, тут? Не, это не знаю, это не, нельзя брать, наверное. Тут оставили. Они сюда? Они сюда, да? Сюда, да? Нет, нашлись? Перестали, наверное. Сюда, сюда, сюда, сюда. Это получается кинотеатр, Это кинотеатр зал, да? Мы с вами уже поговорили, поговорили о питании. Был такой вопрос. Значит, мы с вами начали экскурсию в компании, где командный состав принимал его. А сейчас мы с вами находимся в столовой, где рядовые члены экипажа кушали. Там было 50 подсадочных мест, здесь 80. До сих пор 80 мест здесь находится. Первый экипаж был 238 человек. Поэтому понятно, что кушали не в одну смену а максимальное количество людей, которые вы в рейд, составляло 299 человек на метаколе Ленин. Ну, не собственный экипаж, много было прикомандированных, потому что Ленин служил экспериментальной базой и редкий рейс, когда ученых не было на борту, и биологи, и у кого только не было. Ну, естественно, по атомной врачи, Федеральное медико-биологическое агентство постоянно проводили обследования экипажа, работали в Арктике и так далее. По питанию. В прямом и переносном смысле Разницы не было никакой, ели до одного котла. Вот если посмотрите фотографию, тогда вы назад, там стоит повод. Вот как раз фотография 1961 -го года. И вот такие котла в том числе вот готовилась еда. Камус находится под нами. И после того, как я была готова, на лифтах, а вот за этой переборкой находятся лифты. Доставляли еду сюда, в столовую. Как их плавали выше, входит компания. Вот даже видите фотографию, как раз женщины разносят кастрюльки с первого блюда. Потому что первое блюдо э, доливали каждый себе сам. То есть если закуски и второе блюдо было подсознание, то первые доливали уже все кастрюли, которые находились вот здесь на столах. Mm -hmm. И вот вторая фотография тоже интересная, первый Новый год на паркуре за пола Ленин. Вторая фотография справа. С 1 декабря 1959 -го года это компьютер еще находится в Ленинграде. Первый раз помещение столовой. То есть, там видите даже еще курсанты. То есть это не собственно члены экипажа, это полный хоть уже был введен в но еще доходился в городе Ленинград. Вы видите, что кресло крутящееся здесь, поэтому можно было как кушать, так и смотреть фильмы. Видите, экран здесь. Фильмы сюда доставлялись с организации, которая называлась Морской кинопрокат, может быть, такая организация была, которая поставляла как раз маньякам как промыслового флота, так и торгового флота на атомного ледокольного флота, они здесь доставлялись отсюда, и с помощью тех судов, которые шли по проводку в Арктику, где ледокол не ожидал, как раз как фильмы доставлялись, так и все свежие продукты. То есть здесь фрукты, овощи, скоропутыщие доставлялись буквально в течение нескольких дней до ледокола Ленин. Поэтому проблем с питанием не было. Здесь основную массу продуктов питания замороженных, сухих, брали с собой, потому что под нами находится огромное количество кладовых мы сейчас с вами снова находимся в на самой части. Mm -hmm. Там же есть спортзал. Mm -hmm. Спортзал был ну, такой, скажем, самобанный. Скажем, были, были штанги, гири такого клада, то есть больше заниматься тяжелоатлетикой. А впоследствии мы с вами пойдем в кормовую часть. Раньше там было помещение клуба, а потом, когда уже новые ледоколы типа Арктики появились, там уже были бани, там уже был бассейн, ну и пошли, я посчитал себя. Вроде как отделенный. Когда уже была модернизация, в 70-е годы было принято решение тоже сделать бассейн и две бани Вот они работали до 89 -го года. Сейчас, к сожалению, эти помещения уже никак не используются, все разрушены. То есть вот эта палуба называется жилой. Здесь жили как раз моряки в основном рядовые, то есть рядовые члены экипажа. Сейчас у нас там сделано на левом борту выставки интерактивные, мультимедийные 4 зала. но В перспективу перспективы собираемся с правого борта тоже сделать такие мультимедийные выставки. И чуть попозже, наверное, к Новому году, мы должны открыть вот три каюты, для состава, потому что каюты старшего состава команды вы посмотрели, командный состав как бы с удобствием, а вот маленькие каютки по 10 метров, вот здесь вот три каюты находятся, мы их начали ремонтировать. Ну, как мы говорим, первое дело это вопросы безопасности. Та организация, которая нас ремонтировала, к сожалению, устроилась небольшой пожар. Oh, Несколько месяцев назад. И поэтому эти каюты как бы под ремонт попали, но они до сих пор не готовы для показа. Мы смотрели, все эти вопросы. мы смотрели, сказали, механик. а главный был? Да, главный механик был, старший механик, это как бы дед, который занимается машиной, турбиной и так далее, куда мы сейчас с вами и после вот этого нашего небольшого отдыха пойдем, а главный инженер-механик, он отвечал еще и за реактор, он самый главный был, а старший механик, чуть-чуть посмотрели, это как бы посудно-механическая часть, главный да. человек, вот. То, на все м где вы работали, это как раз нет. Ну, поднимаемся, идем дальше. Ну, смотрите, здесь еще бортики. Вот спрашивали, а как там посуда летала, не летала? Вот видите, здесь бортики, они сейчас заглушены, заглушены. деревянные. А, это стормовые бортики, чтобы вот как раз посуда да, не ездила. Не двигалась. Не двигалась, uh -huh. да. И более того, скатерти, которые стелились, когда была качка или большая вибрация, что поначалу была качка, а во льдах, естественно, вибрации, удары были сильные, и посуда могла ездить. Скатерти, скатерти, которые стили, их мочили водой, они были увлажнены. Скатерти. скатерти, да. У -у -у. Поэтому такие маленькие хитрости экипаж у нас тоже так делают. Так, так осторожно вот это да. вот это да. и вниз, осторожно, будьте осторожны ой -ой -ой. Вот это да, ой, ой. спасибо. Осторожнее, осторожно. Так, мы вошли в механическую часть, где присутствуют двигатели атомно подводный л... атомно-атомного ледокола да. Ленин. Вот это. Да. Сколько осталось? 10 минут. А минут осталось, да? да? Проходим мы сюда. Проходим, установим все сюда. А это шумит? Это машинное отделение. Проходим сюда Дома, когда что-то работает, какой-то электрический холодильник работает, тоже слышно? А какой диаметр? Значит, по диаметру у нас, сначала, центрального обмена. Uh -huh. Так, вот здесь надо ошибся. Это, да. была, это была симуляция, естественно симуляция. Но такой звук в машинном отделении был, когда работала главная турбина У -у -у. То есть этот звук был записан на ледоколе 50 лет победы Когда он шел в один из круизных рейсов несколько лет назад То есть это вот такой уровень шума был здесь, когда машина работала Естественно, надевали наушники, чтобы здоровье не потерять, чтобы остаться со слухом Значит, мы с вами находимся в носовом турбогенераторном отделении Есть точно такое же, кормовое, то есть, абсолютно идентичнее в каждом отделении по две главных турбины Одну мы с вами прошли, она закрыта угу. чехлом Здесь чехол снят, и поэтому турбину вы можете видеть Она сейчас, естественно, вращается на очень малых оборотах То есть, опять же, это маленькая симуляция, чтобы понимать, что такое турбина вообще угу. А когда ледокол работал и турбина вращалась То вращалась она со скоростью 3850 оборотов в минуту Вот это да Что ее вращало? Вращал ее перегретый пар Который по паропроводу вот сюда поступал в каждой главной турбине через редуктор есть два главных генератора, они вот там позади находятся. Генераторы вырабатывали постоянный электрический ток. И через систему распределительных щитов специальную электричество подавалось на три грибных электродвигателя. И соответственно три грибных винта. Мы с вами видели машинный телеграмм, вот эти ручки управления – это три грибных винта. Когда сюда поступал пар, естественно он конденсировался, его надо было очистить от солей от хлора, от кислорода, то есть происходила деаерация. И уже обратно в виде бидистиллята вода поступала в парогенератор. Поэтому у нас установка является реакторная водоводяной, водяной То есть вода является в роли как охладителя, так и теплоносителя. И вообще установка является атомной паротурбинной с электродвижением. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Да, так, поднимаемся осторожно. Так, здесь крутой бортик. У нас на. Важно для транспорта были. Бассейн на вопрос на бане были. И самодельные, и с новострое. Бани. Бассейны делали сами. Маленькие. А окунуться было. Не, не понятно. Окунуться, чтобы можно было. Да, да. Ну можно зайти в медблок, когда вот налево открытую дверь. Да. вот так вот наши эти работали. То есть сейчас у нас пять будет льзакол. Новых. Новых. У нас сейчас два работают э, типа арктики. Емал и 50 лет победы, два ледокола, старые ноги, сидящие в Айгаче, Таймыр, mm -hmm. четыре, сейчас у два работающих, Артика и Зибирь, шесть, сейчас выйдет седьмой. Всего будет семь. В октябре будет семь работающих, это будет ледокола. Ну и потом будет пауза, будет три, наверное, до следующей. Вот туда можно проходить медицинский ледокол. А Соколов, он же знали? Да, он герой со сосуд... струда. Герой? Правильно. Да. Ну, все уже на Сибири, по-моему, ходил. А сколько вообще двигателей на атомном ледокуме вообще Четыре, говорят, да? Или только 1, один? Ну, 4. Главное, турбины четыре. Главное, четыре, да? вот Сибири ведь ходил с... капитаном, нет, да? На, нет, Рукшин никогда не был капитаном, он механик, он киповец. а измерительные приборы. Проходите налево туда, в мет-блок, да, смотрим. А это, а да, это вы, что, капитан. Это мы попали это, с вами в Кармаву уезжать. Здесь метров. Медицинский, да? Медицинский. Не лечить да. Ага, да. Даже медицинский центр. Медицинский блок. Медицинский блок. Адам, а ты на ты на каких ходил? На медзакола ходил. На на пациентах? На на ты всегда так говоришь ты Зубы летит это томограф, это томограф, это, это, да. Да. это томограф, это, это, это рентген-кабинет. Рентген-кабинет, рентген, рентген, да. То Мы рентген. с вами находимся в медицинском блоке. Посмотрели помещение, видите, да, операционная, лаборатория, рентген-кабинет, зубоврачебный кабинет, раньше назывался не стоматологический, а зубоврачебный кабинет. А здесь это вот был физиотерапевтический везде есть операционные то понятно что делали операции было сделано 176 операций вот 176 не самые сложные в основном они были связаны либо с травматизмом либо медицином более сложные операции здесь не делались. три человека работала в медицинском штате вот здесь на фотографии это 61 год вы видите слева главный врач лисицын справа хирург да, Спасибо. Рядышком вот здесь буквально был лазарет на двух человек, если кто-то не мог. Но мы работали в последний режим, но они находились вот здесь, рядышком. А думают, их медицина. Есть, если Ну, видите, что ну, вот, фактически, ты, ты, ты, фактически ты, ты, ты, ледокол – это плавучий госпиталь в Арктике был. Потому что оказывали помощь не только, конечно, членам экипажа ледокола «Ленин», но и членам экипажа тех судов, которые следовали в караване. А иногда число судов в караване было более 20. Ледокол проводил. О, То есть вот такое дело было. Естественно, оказывали местным жителям помощь медицинскую, полярникам. Поэтому ледокол Ленин был не только плавучим в госпитале, но и фактически большим таким городом плавучим в Артике. Потому что очень серьезные ремонтные работы проводили здесь силами экипажа. Экипаж был очень квалифицирован, могли делать все. Даже вот лопасти, когда ломались, а винты ну, состоят из четырех съемных лопастей. И вот э, лопасть, версии, да? лопасти вот эти, э, они э, винт 1, 2, 3, э, средний вид он самый большой, 1, 2, 1 мощность на этих винтах, 5 метров в диаметр и почти 30 тон. Вот этот винт весит и соответственно сколько весит лопасти, чтобы их можно было ремонтировать в рейсе четыре лопасти. Поэтому персонал был очень квалифицированный, конечно. Здесь почетно было служить, вернее, работать на ледокуле Ленина и попадать было довольно-таки сложно сюда, в члены экипажа. Но он служил кузницей кадров через ледокол Ленина. Сначала мы считали, что прошло тысяч с лишним людей, которые работали. Потом, когда мы провели архивные исследования и все судовые роли перепечатали, переписали, оцифровали, оказалось, что 3000 человек прошло через ледокол Ленина. Те, которые выходили в рейсе. Я не беру тех людей, кто работал, когда ледокол был здесь. То есть 3000 человек работал на ледоколе Ленина. Поэтому фактически мы такой хороший термин советский используем – кузница кадров. То есть реально через да. ледокол проходили, обучались, и потом уходили вот на другие ледоколы вот новой серии, которая была у нас. Это Арктика, Сибирь, Россия, Советский Союз, которые сейчас уже выведены из эксплуатации. Mm -hmm. Из действующих ледоколов в этой серии остались только ледокол «Ямал» и «50 лет победы». И так называемые два мелкосидящих ледокола сейчас в работе атомных – это «Вайгач» и «Таймыр» которым ресурс продлили, и они вот сейчас дорабатывают, года 3-4 еще будут работать, после чего также будут утилизированы. И вот на замену этим ледоколом, в и Таймару приходят как раз ледоколы новой серии ЛК-60, о которых я говорил, которых сейчас два, в октябре будет 3, потом еще 2, будет 5. И эти ледоколы будут отличаться тем, что они могут как работать в реке Несей, то есть с мелкой осадкой то есть они называются двухосадочные ледоколы то есть когда воду спускают, а воды нет то они висят легко и могут с малой осадкой работать в реке Енисей если нужно работать в океане и колоть тяжелые игры, то полное водоизмещение по 23 тысячи тонн, кажется то есть они уже работают в океане осадку чтобы ну, да. Да, да. сейчас мы с вами подойдем сюда вот к этой карте, я тоже несколько слов расскажу и после чего мы с вами пойдем в последнюю точку смотреть на реакторы смотреть на резерву тогда какую-то художник да не знаю посмотрим потом дашь мне переписать на эту на флешку да обязательно может у меня вообще память в телефоне нету Я рассказывал о бане, о банях, о а бассейне. Вот как раз клуб, в первоначальном варианте, был вот за этой переборкой. Сейчас там одна музейная там где подарки, которые дарили средоколы Ленин. И как раз вот две бани и бассейн находятся вот в этой кормовой части. А наверху находится еще вертолет Ми-2. Ми э, вертолет использовался в качестве вертолета ледовой разведки. Садился специалист вместе с пилотом, не второй в основном был и вот они летали и смотрели где сказать, более тонкий лед. такой специалист, как гидролог мог определять даже сказать, визуально толщину льда и он уже выдавал те рекомендации, которые использовались мостиком для того, чтобы куда легче было идти потому что иногда ледокол застревал есть, э, лед, который он мог колоть толщина составляла от 1,7 до 2 метров и вот когда он иногда, к сожалению, застревал то спасать его было некому нужно было как-то освобождаться самому и вот, э, как мы говорим, есть полное водоизмещение, я говорил, вес 19,5 тысяч тонн, есть пустой 14 тысяч тонн. И вот когда эти вот 5 тысяч с лишним тонн воды перекачиваются из носа в корму и обратно, из борта на борт, ледокол таким образом раскачивался. И получалось, что он потихонечку сползал сальдино назад. А дальше уже принимали решение, то ли идти ударами, пробиваться дальше, то ли обходить уже, сказать, более длительным, более дальним путем, но зато, скажем, скорее всего потери во времени были бы меньше а эта карта была сделана силами экипажа я говорил о том, что экипаж и капитан прилагали все усилия для того, чтобы ледокол не пустили на иголки и вот по всему ледоколу в 90-е годы из краеведческого музея были развешаны картины, в том числе и силами экипажа была сделана эта карта, которая показывает ну, схематично маршруты движения ледокола Ленин в Арктике То есть все говорили, что мы музей, мы музей хотя реально с 89 -го года по 9-й год в музей сюда никто не ходить не мог, потому что режимная территория. Остановились мы, чтобы я вам еще рассказал об одной маленькой экспедиции, но очень большой. Высадка станции Северный полюс-10. Помните, да, ученые-полярники их высаживали на льдины, они дрейфовали, проводили исследования, потом их спасали, там эвакуировали и так далее. И вот до 61 -го года все станции высаживались с помощью самолетов. Дорого было и оборудование. И ученых высаживать с помощью самолетов. И вот в 1961 году было принято решение о том, чтобы доставить с борта атомного ледокола Ленин, как ученых, так и оборудование, для станции СП-10. Все благополучно и было сделано. В октябре месяце 61 -го года ученые вместе с оборудованием были высажены вот здесь, в восточной секторе Арктики. И с тех пор все станции СП, Северный полюс, высаживались именно с борта атомных ледоколов. До последних лет, когда льда стала что-то маловатое, только ученых высаживают на Дину, Дина начинает раскалываться, таять, ученых надо спасать. Поэтому дорогостоящие мероприятия, и вот несколько лет, я не знаю, буквально, может быть, 3-4 года таких СП-станций не высаживалось. Именно потому, что стала строиться ледостойкая платформа «Северный полюс». Вот она сейчас построена и буквально через, наверное, день-другой придет сюда в Мурманск. На один день и сразу пойдет на восток самоходная ледостойкая платформа «Северный полюс» где уже штатное оборудование для проведения исследований, где уже ученые будут жить в нормальных цивилизованных условиях, уже не будет того экстрима при проведении исследований в Арктике. Так что вот буквально... Пошли. Это вот эти мы вот. Так, проходим, проходим, да? проходим, проходим, проходим, проходим, чтобы, чтобы время. Это рубка. Время. Ходовая рубка. Там стоят, смотрят, управляют, там где мы были. Капитан еще выше что ли стоит? Ну, теперь идем назад. Ну а что там такое? Шагаем. Не знаю, поедем, наверное, потом. Там разные скорости. Упокойся. Мы еще Скорость. на ледополе. Да, приедем, да. На, на экскурсии. Куда вы спешите? На обед, Нет. что ли? А сейчас сколько времени уже? Первого? Я а. я уже. Да. Ну вот так строились. Это, да. Шульдок, Здесь, по-моему, должен быть второй, подход, второй, второй подъем. Да, ну молодцы, хоть сохранили первый ледоков. Хоть есть что-то. Да. Ямал вообще разрушили, конечно же. Очень жаль, что Ямала нету. Ледокову ледоков. поднимаю. Ледоков. Так, осторожно, очень крутая лестница. сразу налево. Люди, живые, 50-й в этом году. Люди, они нагружают человека, они нагружают. Люда зовут, да? Людмила, тебе Очень замечательно, спасибо. Хорошо, что я с собой поурбанк взял. Ну, там ничего бы не записал. Давайте проходите. Вас не ждет Вот с правой стороны на реакторы можно посмотреть, вот сюда встать, Посмотрите, туда на вторую ступеньку кто-нибудь подошел. Второй, а кто что тащит? Да, я тоже посмотрел, что там два реактора. Только в белых халатах кого-то видно, два реактора, это не реакторы. То есть, видите, два реактора, но первоначальная да. установке... да. установка была трёх реакторов. А реактор. это манекены стоят там, да? Манекены, манекены, манекены да? да? Это, это манекены. Манекены. Вот энергии установка. была сначала трех реакций. называлась она УК-150, но, к сожалению, она было плохо пригодно. И даже приходилось заменять. Поэтому тогда, когда была создана новая установка у 900, то угу. было принято решение... о поставили, да, санитарную установку. И в этой связи была проведена уникальная операция по замене. Что было сделано? Ледокол Ленин вышел в Кубкатское море, в бухте Цивольки. И вот в центральном отсеке были заложены кумулятивные заряды по всему периметру центрального отсека и также под нищий. Были заложены заряды. И был осуществлен подрыв. Вот, мощный подрыв или даже пишут чевицы, что он подпрыгнул чуть ли не до полметра из воды. То есть такой мощности был Вот весь центральный отсек с реакторами на дно. И эти реакторы до сих пор покоятся в том месте, где они были затоплены. Точно так же, как и несколько реакторов с атомных погодов вот затоплены. Сейчас русатом осуществляет проект по подъему потенциально опасных объекта со дня баренцево карского моря mm -hmm. и вот в течение нескольких лет эти реакторы все будут подняты и утилизированы хотя обследование происходит, проблем как бы никаких нет но это всегда поры до времени, поэтому эти объекты нужно поднять что было дальше после подрыва? естественно ледокол был обезвижен, своего хода не было и вот уже с помощью буксиров его привели в город Северодвинск, в город Мурманская сначала, где загерметизировали, то есть дна не было, там была вода в центральном отсеке полностью была вода. И после чего опять же с помощью буксиров его отвели в город Северодвинск, Архангельской области на завод Звездочка, где как раз 67 по 70 год вот осуществлялся как раз монтаж вот этой установки. Поэтому ледокол, мы говорим, 30 лет работал, но вот 67 по 70 он ремонтировался. Была очень большая модернизация, и как вот в даже написано, что второе рождение летоколов. То есть когда ледокол, фактически, много ну, ну, ну, ну, ну, что было уже сделано. То есть не только заменили установку, но и вообще все оборудование было поменено. Есть, это 67 по 70 год, поэтому мы говорим, что 30 лет работы, но 26 навигаций ледокол или совершил. 654 четыреста миль он прошел. То есть 30, 654 четыреста миль наверное, всего. Это 30 кругосметров. Он, он, он выработал свой ресурс, и поэтому в 1989 году он был выведен из эксплуатации. В принципе, можно было бы ресурс, может быть, и продлевать работы атомной установки. Но в то время после Чернобыля вряд ли кто-то бы решился ну, на такие продление ресурса. Ну и более того, уже с 1977 года уже пошли новые ледоколы Арктика, Сибирь, Россия, Советский Союз. То есть, кому уже необходимости в работе ледокола день, в принципе, не было. Все же у него мощность 44 тысячи лошадиных сил, а новые ледоколы были более мощные, 75 тысяч лошадиных сил. И, в общем-то, необходимости в ледоколе не было, поэтому он и был выведен из, из эксплуатации в 89 году, на ноябре месяце. Значит, вот вы видели реакторы. В каждом реакторе 200 килограммов топлива. Хватало его на несколько лет работы, на 3-4 года, но, ну, естественно, в зависимости от интенсивности работы. В каждом реакторе вот такая топливная выделяющая сборка. Это макет. Пугаться не надо. Вот-вот над вами. Макет выделяющий Вот Здесь, но здесь топливная выделяющие элементы. Собственно, вот в этой части 90 сантиметров как раз и проходит активная, э, активная зона, где как раз происходит ядерная реакция и выделяется огромное количество тепла охлаждается водой почему я говорил что вода водяной что вода выступает в руки охладителя охлаждается водой но температура 310 градусов воды но она не превращается в пар потому что очень высокое давление тут, я думаю, тут жарко. Жарко, жарко жарко в машинном отделении там самое теплое место и именно там, и именно работают. оттуда вентиляция гоняет весь воздух понимаете когда у нас лето жарко там 25 градусов конечно здесь очень душно во всех этих помещениях потому что редокол ну, предполагается, когда работе в Арктике. Открыл где-то mm -hmm. что-то, и сразу будет холодно. Поэтому никто кондиционер, когда не они. А там двигателя работал, сколько там, там всегда температура. Там, всегда, Постоянно? там, там Постоянно. всегда на несколько градусов выше, конечно. И именно, это... от... именно оттуда воздух выгонялся. Сказать сложно, сколько там температура ну, 30, наверное, было точно. То есть да. да. на 4-5 градусов температура там была всегда И очень шумно. И очень шумно, конечно. И вот.. Когда перебиваешься, сразу мыслить сложно. Значит, ядерная реакция происходила. Здесь и большое количество тепла, 310 градусов, поэтому вода не превращалась по И только когда уже из парогенератора пошел, пар то, что мы говорим по паропроводам, поступал на главные труднины, где конденсировался и обратно поступал. То есть у нас здесь ФИО 4 контура, как бы четвертый контур воды это заборная вода, которая выступала в роли охладителя. Вода не должна была быть выше плюс 10 вот в принципе замкнутые циклы мы с вами прошли и по машине, и по установке, по условиям проживания, питания. Вроде бы я вам постарался рассказать все, что за такой, скажем, короткий промежуток времени можно рассказать лучше не стоит, лучше, если просто вопрос. Вот эти полосочки, и как вас зовут? Я не слышала. Меня зовут Александр Павлович, я являюсь руководителем того подразделения, которое называется Арктический выставочный центр атомный дополнение. То есть у нас есть на борту экипаж во главе с капитаном. Их 15 человек, но они меняют друг друга, потому что вот вахтенный матрос, он один, но их 4 человека, они смены свою отработали вахту и уходят. Так же, как вот здесь вахтенный помощник капитан, их тоже 4 человека, они тоже меняются. Поэтому реально на борту находится всего несколько человек, работающих членом экипажа. Мое подразделение, несколько человек, их всего 5. Где кассир, IT-специалист в том числе, но ну, они живут экскурсии. То есть мы занимаемся организацией проведением экскурсий и проведением деловых мероприятий. То есть это то конференции всевозможные. Бойки, это, да. это это у нас. И есть еще одно подразделение, называется информационный центр по атомной энергии. Это не Атомфлот, то есть мы экипаж, и мы это в ГУП Атомфлот, а есть автономная некоммерческая организация, называется информационный центр по атомной энергии. Они находятся в кормовой части, там есть зал, порядка 60-70 человек, и они занимаются как раз просветительской работой, в первую очередь, да. И вторая задача – это общение детей, привлечение детей к науке. То есть они как раз занимаются тем, чтобы лучше детей обирать. У даже несколько рейсов, когда как бы говорится, было на северную сторону, отдают деньги на Олимпиаду, государство это все финансирует, заводы, предприятия, правительство эти деньги. они поступали в Урзато, Москву, другие и прочие институты, где становились посреднические специалисты, работающие в этой организации. Что касается погонок и так далее, это наши товарные знаки. То есть у нас официально зарегистрировано два товарных знака. Один из них это вот буквочка Л и слова Атомный ледокол Ленин. Уже 10 лет, как у нас знак зарегистрировано. Второй знак изображение редокола Ленин. Ну, борт, как вы видите, написано Ленин. Это вот два товарных знака, поэтому погоны и вот это все это симулирующее, что мы члены как бы экипажа барики. Мы не являемся бариками. Спасибо покинуть. Это капитан. Да, у моих сотрудников по три, то есть это чисто так, ну, сделали четыре, ну точно так же, как у так нас. Какой-то сне... умный Адам. Да. <laughs> да. Поэтому для того, чтобы создать атмосферу, у нас, к сожалению, сейчас некоторые медиаплееры отключились и не работают, закончили работать. У нас на, на мостике звучат команды, связанные с отходом в судном рейс, команде стоять по местам ошвартовки. Если вы проходите мимо каюты старшего механика, там утренняя гимнастика, помните, да? Вот. Да, там звучит да, эта музыка, да. как раз там. Вот здесь портком находится, но он сейчас пока еще не отремонтирован. Там будет, допустим, изучать песни, не расстанусь с комсомолом. Ну, чтобы да, нашли да. что сюда и почувствовали атмосферу Советского Союза да. хорошую, да. Да. Нашу. Да, нашу, которая, которая была тогда, Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы погрузить вас всех в атмосферу старую в реальность, в старую, в историю которая прошлого. была тогда. И вот я вам рассказал о коробочке, которые мне вчера подарили. Там просто, ну, это, это нечто. То есть то печенье, да. где атомный ледокол линия, это сентябрь 50 девятого года Реаритет уже. Реаритет, Реаритет Реаритет. Уже. Может, быть, может быть мы когда-то соберем у вот терроритеты которые нам дарят людям вот старых этих вещей там коробки mm -hmm. конфет прочее что-то и сделаем выставку специально. Китайцы да. приходят да. китайцы Китайцев сейчас нет сейчас иностранцев у нас нет Слава Богу, почему? китайцев нет, потому что с китайцами, да, они дают достаточно много денег, так как их билет стоит 600 рублей, как бы, но они очень не такие, скажем, не будем говорить обо всех, но приходят в туалеты, которые были открыты, к тому они бросают тряпки туда-сюда, у нас система такая, что сразу а, все забивается в трубах, и туалеты закрыли, потому что невозможно приходилось ремонтировать, а потом, ну, китайцы, поэтому, когда говорят, почему у вас туалеты закрыты, потому что... Да. Все понятно. И, и, сл и слава Богу, что у нас вот сейчас морской вокзал отремонтирован, капитально все сделано, раз, и поэтому раз, там шесть. как раз туалеты, все есть, да, несколько раз, штуки Разрешайте, я не пуску... бесплатно. Я, я, на... я руководитель отличный, я не капитан, поэтому, как говорят, есть капитан, капитан отвечает за безопасность судна, за безопасность вашу, то есть, чтобы техническое состояние судна было хорошим в этом. Господин руководитель, вас называют товарищем, или господином? Ну, я вообще, как бы, был членом коммунистической партии, как бы, билет не продал, остался у меня, хотя я беспортийный, да. Скажите, я преданный Давай. Александр Павлович, повторяй смотрите. Александр, напомнили. Все, я за хорошую экскурсию Благодарим вас, спасибо и тому на Северный полюс легко попасть. легко попасть. Значит, с они как бы отдельно, но из-за ковида и из-за наших всех операций сейчас иностранцев в этих рейсах на Северный полюс нет. Но один рейс для российских туристов компании был проведен в этом году, в августе, по-моему, месяце. Но стоимость поездки на Северный полюс на атомном плитоколе 50 лет победы на одного человека составляет 2 миллиона 40,0, а двоих 3 миллиона 500. Ну ладно, пойдем Мы... куда Ну, пойдемте я... ну да. ладно, пойдемте вперед. <соцентр> да, давайте вперед. Пойдемте. <соцентр> пенсионеры, копите деньги. <соцентр> закатали, а Господа Короче, пенсионеры, копите <соцентр> деньги. <соцентр> <соцентр> <Глава Буланова. соцентр> вот, или на похороны, или на Северный полюс. Лучше на север. Там на похороне. Все. Нам <соцентр> <соцентр> похороненят. вышли мешка. Иностранцы. Факел привезут в Ну А факел входит. Плавает. Русские, даже на Ленин. Это получается там, когда олимпиада Место. была в Сочи, зажгли, да? Факел на Северном полюсе. Так, осторожно. Так, осторожно. Бортик. потом пересказать, В вылетают, Так, можно, если вперед пройду? Со своей видеокамерой, ладно, господа? Да ладно тебе, Гром. Да. Так, да. куда идем-то? А вниз, Да. Сразу налево. Благодарю вас за хорошую, прекрасную экскурсию. Очень было приятно. Еще... Ну Думаю, еще раз мы еще придем. Ну, приходите, приходите. Для того мы здесь и стоим, чтобы доставлять людям удовольствие. Я согласен, что я вношу предложение, чтобы класса какая-то была. С кого-то мы берем деньги, естественно. Кого-то нет. До свидания. Спасибо вам. Итак. Мы побывали сегодня на ледоколе Ленин. До свидания, спасибо вам. благодарим вас. Я ведущий своего видео Владимир Пустовит. И свой видеоканал на YouTube называется. Называется он теперь уже расскажу всем. И мы выходим с экскурсии ледокола Ленин. Спускаемся по трапу и выходим. Экскурсия была интересна, правда? Очень интересная была экскурсия. Нет, дождик идет, но мелкий, хороший дождик. Все. До свидания, Ледокол Ленин. Спасибо за хорошую экскурсию. И это был я сегодня Владимир Подставит. Ему видеоканал называется, расскажу всем на ютубе или на рутубе. Все, мы спустились с атома ледоколного атомного ледокола Ленин и идем обратно. Все, спасибо вам. Это Мурманский морской вокзал у нас. Да. Его очень красиво отремонтировали, покрасили, и он стал великолепным. Там находятся угольные шахты у нас. Вот туда привозят уголь, его выкладывают и распространяют на различные тайцы города Мурманска. Все. Все, я заканчиваю свое видео. При записи на видеокамеру и последний образ видео я могу показать конечно картина самого атом росатом флот вот смотрите новый ледокол называется россия будет подставлен сюда сначала на север потом мурманск и так все и еще чуть-чуть несколько кадров которые хочу вам показать у нас в нашем городе мурманске на морском вокзале на автобус конечно на 19 идти Все, я все, что хотел вам сегодня показать по поводу ледокола Ленин. Вы побывали сегодня впервые, те, кто не был на нем. Все, я думаю, что вам эта экскурсия полезна была, очень нужна. Вот смотрите, еще стоит второй ледокол. Второй стоит ледокол. Фортуна, называется, тоже ледокол. Нет, это не ледокол, это какой-то другой. Это какой то другой судно. Итак, все. Ну что, идем на остановку, да? Садимся на автобус или на автобус садимся на 19-й? Да. И едем. Все. Все, мы уходим с территории морского вокзала и идем в сторону через парк морского, морского парка на остановку. И едем на обед в Первомайский район, в кафетерии. Все. Я с вами прощаю. Прощаюсь. До свидания. Я Владимир. Владимир Пустави.п. И мой видеоканал расскажу всем. Все, пока. Я говорю о своей видеокамере GoPro. Стоп видео.